Ну вот, возвращаемся с прогулки, нагулялись в море. Идем в кладбище. Ну что поделаешь? Такая тропинка тут есть. Все цветет. Все радует жизни. Около грады. Ну да, мы идем в кладбище.